Всем здравствуйте! Вы на канале Стройгарант Анапа и сегодня мы находимся в странице Гостогаевской. Мы приехали посмотреть дом 300 квадратных метров. Дом уже готов, в нем есть весь ремонт, мебель есть. Он находится в самом центре станицы, на пересечении улиц Октябрьская и Новороссийская. На въезде выполнены распашные ворота автоматически. весь двор выложен плиткой и огромный навес на практически всю территорию придомовую. На сокольном этаже есть гараж с автоматическими воротами, комната отдыха, сауна и отдельная котельная. Дом имеет два отдельных входа, то есть может жить отдельно две семьи на первом этаже и на втором этаже отдельно. Также есть возможность поставить лестницу и использовать дом как один большой. Сейчас мы находимся около лестницы, вход на второй этаж. Можно будет по ней подняться и оказаться в помещении, которое полностью отделено от первого этажа. Как я уже и говорила, что дом продается с мебелью. Сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, что же там внутри. Вот мы и зашли в дом. Площадь прихожей 7,2 квадратных метра. В прихожей находится огромный шкаф-купе. Примерно метров глубиной, поэтому туда можно положить очень много вещей Стены выполнены в декоративной штукатурке и покрашены, что очень хорошо для прихожей, так как здесь очень часто находишься Из коридора мы попадаем в просторный холм, площадь холла 13 квадратных метров Гостиная просторная, много окон В гостиной мы попадаем в кухонную зону, кухня у нас 15 квадратных метров В кухне у нас большой кухонный гарнитур очень много всего можно здесь уместить, приятно будет готовить. Огромное окно можно готовить, и здесь будет вам светло и приятно находиться. Мы находимся в первой спальне. В спальне есть большая кровать, детская кроватка и шкаф, опять же, большой. И остаются еще сумбочки. Сейчас мы находимся в детской комнате, площадь ее 11 квадратных метров. Тут находится двухъярусная кровать, шкаф и детский стол. Сейчас мы находимся в кабинете, площадь кабинета 8,4 квадратных метра. Здесь очень качественная мебель, все, массив дерева, отличное место, чтобы посидеть и поработать. Сейчас мы находимся в санузле, площадь санузла 5,4 квадратных метра. В санузле есть огромная ванны, стиральная машина, раковина, унитаз, но все, что нужно. Как обычно здесь очень светло, достаточно света. А сейчас мы спускаемся в цокольный этаж. Как я уже говорила, в цокольном этаже у нас находится сауна, гараж и другие еще подобные помещения. Пойдемте посмотрим. Ну вот мы и спустились в цокольный этаж. Сейчас мы проходим в первое помещение. Оно такого достаточно свободного назначения. Можно использовать его по-разному. Можно даже сделать отдельную комнату, спортзал, все, что вы захотите. А достаточно просторно здесь, около 20 квадратных метров. Сейчас мы идем в котельную. В котельную, мне кажется, еще больше. Сейчас сами все увидите, в котельной тут вот стоят всякие варенье, соленья, система кондиционирования здесь и гребенка теплых полов, котлы, чиститель воды, все, что нужно, чтобы дом функционировал, у него было тепло и уютно находиться. И вот мы заходим в сауну, стены в сауне выполнены из вагонки. Имеется комната отдыха, с большой огромный стол, где можно посидеть большой компанией, Небольшая кухня, где можно что-то приготовить для того, чтобы удобно было сидеть И, соответственно, сама парная Сейчас туда зайдем Для, в принципе, своего дома она очень огромная Тут разместиться, я думаю, ну 8 человек вообще легко Ну и после того, как хорошо попарился, можно пойти сполоснуться в душевую. И также здесь есть туалет. И вот мы поднялись на второй этаж. Мы опять оказались в просторной прихожей. Такой же огромный шкаф, как и на первом этаже. Тоже можно туда положить очень много вещей. Из коридора мы попадаем в большую кухню-гостиную, в этой зоне у нас диваны стоят, здесь у нас кухня, барная стойка и огромный стол. На первом и на втором этаже оборудованы спецсистемы, поэтому в помещениях достаточно комфортно находиться. Мы заходим в первую спальню. Площадь спальни 14,8 квадратных метров. В спальне у нас есть комод, зеркало, кровать и шкаф. Все есть необходимое для проживания. Вот мы попали в санузел. Площадь санузла 6,5 квадратных метра. Здесь также есть большая ванная, как на первом этаже, а стиральная машина, раковины унитаз. А сейчас мы заходим в гардеробную. Она достаточно узкая, но в ней помещается очень много вещей, так как шкафы идут до самого потолка. И в конце гардеробной выполнена штанга, чтобы повешать на нее вещи. И вот мы заходим в детскую комнату, площадью 12,8 квадратных метра. Она выполнена в очень светлых, насыщенных цветах. Есть детская кроватка, шкаф и кресло. И очень красивый вид на станицу. Вот мы и посмотрели дом 300 квадратных метров, дом находится на участке 7 соток, как я и говорила, дом находится прямо в самом центре станицы, на пересечении улиц Новороссийская и Октябрьская. Если хотите приобрести данный дом или посмотреть его, можете приехать к нам, мы вам все покажем и расскажем. И, внимание, цена данного дома 11 миллионов 900 тысяч рублей. Всем пока!